Всем привет, друзья! Всем привет! Хотелось бы что сегодня рассказать? Есть такая тема, довольно крутая, довольно здоровская. Она называется «Анализ и выбор правильной ниши для канала». Дело в том, что мы поговорим, конечно, про каналы, потому что в основном здесь ютуберы сидят, но в целом мы поговорим и о сайты, то есть... о сайты? О сайты? О сайты поговорим, да. И о всякие другие штуки, то есть стоит ли на какую-то тему снимать. Будем использовать мы два инструмента. Это Google Trends. Самое интересное, что немногие умеют им пользоваться. И мутаген. Вот. Если у вас нет 30 рублей, чтобы купить себе мутаген, то я рекомендую вам закрыть это видео и поискать в вашем городе вакансии, ну, на какие-нибудь простые профессии, типа уборщик или, может быть, кого-то разнорабочего. Вот. Давайте посмотрим, например, что. Посмотрим Миникруфт, да, вот мою любимую игру Миникруфт. Вот, вводим поисковый запрос сюда. Собственно, с Майнкрафтом, да. И э, мы видим, что Google Trends вообще очень интересен тем, что он показывает динамику. То есть, например, Minecraft был максимально популярен, ну вот, как я вижу, в июле 2013 года. Но э, это сложно проанализировать, почему он в это время был популярен, но мы можем видеть, что сейчас он, допустим, довольно в неплохом положении находится. То есть, он сильно, по большому счету, он не падал сильно. С 2012 года он, по большому счету, сильно не падал. Мы можем ввести еще по-русски. Вот, и, например, посмотреть, сколько вводят по-английски по-русски, какая динамика, общую, общую тенденцию проследить, да. То есть мы видим, что по-русски, конечно, вводят намного реже, вот, причем мы смотрим поисковые запросы, сколько я понял, по всему миру. Нам, конечно, нужно правильнее было бы сделать все-таки запросы по России, мы сейчас так и сделаем. Но в целом мы видим, что по-русски тоже график нормальный, то есть Minecraft нормально стоит на ногах, нельзя его списывать в утиль. Сейчас мы найдем Россию, довольно сложно здесь это все искать, но тем не менее мы справимся. Мы ведь справимся, правда, мы справимся. Вот. И бум-пум-пум-пум-пудум. А что мы видим, собственно, да? А, синий это у нас такой, а, значит, Майнкрафт по-английски, да, как я понимаю, а красный это по-русски. Как видите, в России Майнкрафт немножко падал в октябре 2015 но в целом он, он довольно, то есть, ну, довольно на хорошей волне. Были у него пики ну именно, именно вот это Россия, да, запросы Майнкрафт, Майнкрафт. Вот, то есть мы можем посмотреть, насколько этот запрос актуален. Допустим, вот с Майнкрафтом вам непонятна ситуация. Давайте введем такой немножко пожёщий запрос. Это будет запрос Жанна Фриске. А, очевидно, что Жанны Фриске был пик активности, когда она умерла. То есть было, был очень большой инфоповод. Конечно, это, ну... Но мы это используем как пример, то есть не, не, ничего не хочу про нее сказать. Как видите, пик активности по ней был в июне 2015, и пик активности был в январе 2014. -го. Наверное, можно даже отследить, почему она была в это время интересна, но понятно, что вот у нее как бы, да, то есть вот так вот а, шла ее активность по а, поисковым запросам Google. То есть сейчас она уже особо никому не ну, то есть, так же, как и раньше. То есть, особого какого-то пикового интереса к ней нет. Пиковый интерес был вот на точках, когда происходили какие-то резкие события в ее жизни. Я привел как пример, не хотел ничего там плохого сказать. То есть, ну, вы поняли. Просто я вот привел, потому что здесь очень, очень яркие графики. Как это может нам помочь? Мы можем понять, в каком состоянии игра находится в России. Есть игры, у которых падение, есть игры, у которых взлет. Это можно проанализировать и хотя бы примерно получить какую-то вот, ну, какую-то статистику. Ссылку на Google Trends я оставляю в описании. Что касается Майнкрафта, здесь, да. Например, мы можем по мутагену, я уже рассказывал, здесь считается уровень конкуренции. Вот, если он более 25 это очень плохо. Э, и считаются просмотры. Причем просмотры по точной фразе и просмотры с ключом. А чем хорош мутаген? Да, можно по многим нишам понять вообще, насколько актуально что-то снимать. То есть, как видите, по Майнкрафту довольно много запросов. То есть до сих пор, несмотря на годы, да, вы скажете, где-то есть конкуренция, где-то есть конкуренция, безусловно. Но тем не менее можно найти интересные темы интересные ключи, их просто нужно уметь выбирать, собственно, ручками. Как, например, я ищу интересные темы. Я смотрю количество запросов, а потом все-таки я отправляюсь, ну, в ручное путешествие, ребят, потому что ручное путешествие всегда дает больше результат, если вы немножко умеете думать головой. Сейчас мы отправимся в ручное путешествие, пожалуй, и введем какой-нибудь Майнкрафт, да, на Android. То есть не смотрите на то, что мутаген, он все-таки рассчитан немножко не на YouTube, он рассчитан на статьи. Тем не менее, он дает конкуренцию. И для более полного как бы, анализа да, вот этого запроса скачать Minecraft на Android нам нужно все-таки <coughs> все ввести его вот так в YouTube. И вот здесь выставить фильтр э, самые популярные. Так, так, так по числу просмотров. И посмотреть, что вот э, в зарубежный ролик 3 месяца назад, да, Pocket Edition Minecraft набрал, в общем, 2 миллиона 300. 000, в России же Майнкрафт — это не, не русский ролик. Как видите, в России довольно, довольно тухло с Майнкрафтом на Андроид. То есть, по всей видимости, мы сейчас с вами нашли запрос, если сейчас я... Да, мы нашли сейчас с вами запрос, в котором на YouTube довольно низкая конкуренция, при том, что не так часто его вводят, судя по мутагену, но конкуренция очень низкая. То есть, вот так вот... С бухты-барахты мы можем предположить, что Minecraft на Android хороший запрос. Вы можете его использовать. Потому что вот русское видео, которое я нашел, набравшее два года назад 242 тысячи просмотров. Оно довольно низкого качества. Оно, как вы видите, на пустом канале. То есть, в принципе, с этим, с этим тягаться не очень сложно. Есть, конечно, Minecraft Pocket Edition. Я думаю, что это более популярный запрос. Но если мы говорим все-таки про запрос скачать Minecraft на Android и вообще... Запросы в районе Майнкрафт на Android. То есть, скачать Minecraft на Android, хотя бы вставив уже в название, вы имеете все шансы быть, насколько я понимаю, одним из первых в поиске в России, если не первым. Как видите, никто не снял видео. То есть, как скачать Майнкрафт? Бесплатно, Android, вот есть, опять же, да. Опять же, очень плохое видео. Даже отсюда видно, что какой-то костя учит. Но тем не менее, 162 тысячи просмотров за 2 года. То есть, ну, довольно, довольно неплохой запрос. Не могу сказать, что супер топовый запрос, конечно, врать не буду. Но вот из того, что мы сходу нашли. Обзор Майнкрафта на Android. То есть, видите, в целом есть к этому интерес. И, как вы видите, нельзя сказать, что здесь очень уж, очень уж крутые ролики, очень уж большая конкуренция. Нет, сказать нельзя. Конечно, есть ниши куда более актуальные, есть запросы куда более актуальные. Но, тем не менее, вот использование Google Trends, используемый нутаген, может нам более точные цифры сказать. То есть, например, многие говорят, что Майнкрафт просел, но по... здесь этого незаметно вообще. То есть, здесь даже можно сказать, что... Майнкрафт, в общем, даже немножко приподнялся. Вот. Может быть, у него были какие-то пики в других э, местах, да, но, по большому счету, Майнкрафт нифига не просел. Вот, то, что много каналов там, это уже другая история. Вот примерно так анализируется ниша. На самом деле, э, не, все намного сложнее, потому что нужно много роликов сделать, да, чтобы, если смысл снимать по Майнкрафту, нужно по -по подобрать пачку запросов. Я считаю, что лучше использовать стратегию Голубого океана, так называемую, да, то есть все-таки стараться брать запросы, в которых, ну конкуренции поменьше, брать темы, в которых конкуренции поменьше, потому что на YouTube огромное число тем вообще не затронуты или затронуты слабо. Я уже э, приводил пример канала, но давайте приведу еще раз. Есть такой канал, я сейчас вам покажу, мне очень нравится. А -а -а -а. А давайте какой-то другой найдем. Вот смотрите, вот канал у женщины в осаду или в огороде, да? Понятно, что это очень на определенную аудиторию. Понятно, что это на аудиторию а, такую, больше одноклассников. Да? То есть поэтому здесь вот я вижу, что две ссылки на одноклассники. Если нужно контакт тоже выпилить, нужно одноклассников вот сюда вставить. Но не суть. Как видите, все довольно просто. Женщина делает заготовки. То есть ну такая... А, но тем не менее, смотрите, да? А, низкоконкурентная тематика. В том плане, что ну, мало кто это делает. И смотрите, у нее есть вполне себе, вполне себе просмотры. То есть я думаю, что для пенсионерки, для бабушки это могут быть хорошие деньги. Но я хотел показать другой канал, к сожалению, я его сходу не нашел. На другом канале есть более интересная тема. Там есть чувак, который даже инфобизнесом торгует, то есть торгует курсами, как лучше помидоры выращивать, торгует семенами. Здесь женщина, видимо, пока этим не занимается, она, видимо, просто снимает видео в свое удовольствие. Но, тем не менее, я думаю, что для вашей бабушки или для вашей мамы, возможно, вот такое количество просмотров за год, 323 тысячи, не все игровые каналы столько имеют. Вот у нее за год 539, пожалуйста. То есть, сами видите, что эта тематика очень актуальная причем это работа на взрослую аудиторию, это аудиторию, которой нет от блока, если у нее есть партнерка, если ей подсказали подключить партнерку, как видите, у нее все довольно просто, да, то есть, ну, ничего нет такого у нее в а, запросах. Но тем не менее, вы сами видите, что вполне себе у нее есть просмотры на вот таком контенте. То есть, по сути, на домашней такой ферме. Таких запросов очень много, и меня очень смущает, когда мне а, люди у меня берут консультацию и начинают мне втирать про то, что они хотят сделать канал, допустим, сейсами CSGO, или они хотят сделать, вот сейчас очень модно, а, там, по доте или по CSGO. Хотя на самом деле на YouTube огромное число тематик для любого человека, у которого есть какое-то интересное хобби, и это можно очень легко монетизировать, что показывает, например, канал вот этой вот дамы, которую мы только что посмотрели. То есть не забывайте, что сейчас на YouTube приходит взрослый трафик, а взрослому трафику интересны немножко другие вещи. Ну, то есть у меня, допустим, то, что батя смотрит, там, вот батя у меня 51 год, в интернете оно сильно отличается от того, что смотрит, например, ну, большая часть моей аудитории, которая смотрит это видео. И для, на таких людей тоже можно работать. У него вполне себе есть там карточка, да, зарплатная, причем он весьма платежеспособный. Он вполне спокойно может себе ну, какие-то кристаллы купить в игре, какой-то курс или то, что его заинтересует в интернете. Но почему-то люди на данный момент ориентируются на одни и те же тематики, они хотят по одним и тем же граблям ходить, почти все клиенты звонят и говорят, что я хочу делать топы, я хочу делать контерстайк, я хочу делать доту. Ну, это такая, как бы, это вам информация, так сказать, к размышлению. Хотя на самом деле на ютюбе такое количество пустых ниш, мы вот сидели, посмотрели там ну, с десяток пустых ниш, где вообще никто ничего не делает. Может быть там нет огромных денег, но я считаю, что там, ну, опять же, да, возвращаясь к теме огорода, зарабатывать там взрослому, пожилому человеку на своем огороде, вот так вот, дополнительные деньги. Ну, вы видите сами. Я просто к тому, что вам нужно смотреть, может быть, в другом направлении, а возможно не в направлении того, что делают все. В конце концов, в жизни обычного успеха достигают те, кто упорно работает, те, кто делает много, те, кто достиг высокого уровня профессионализма, ну и еще и те, кто э, часто идет по другому пути, не идет по пути, по которому идут все. И если вы думаете, что как раньше, там, год назад, модно было снимать play по Майнкрафту. Сколько таких летсплееров сейчас лежит в руинах, и никто их не смотрит? Там 2-3 года назад, там чуть по чуть подальше, да, было модно снимать. Вот, кстати, я нашел, то уже конечно, покажу. А, модно было снимать контент по э, все игры подряд, прохождение игры, все игры подряд. Ну, где часа эти люди? То есть большая часть, кроме больших, которые поднялись на этом. То же самое, то есть с дотой. А, Из тем уже все выжили практически. Люди продолжают. Дота, дота, дота, дота, дота, дота, дота. Вот. Хотел показать вам, да, вот этот видеоблог огородник, еще напоследок. Смотрите, молодец. 61 тысяч подписчиков, да, но смотрите. То есть он вполне себе продает видеокурс. Причем, а, посмотрите, очень классная Подача для его аудитории. Он понимает, что его аудитория вряд ли понимает, ну, как пользоваться картой. Что такое Kiwi в Наложенный платеж по почте полторы тысячи рублей, ребят. Пожалуйста, звоните по телефону, да, то есть заказывайте, почему нет? Не вижу никакой проблемы. Отли отличная позиционка, то есть он понимает, кто у него покупает, ну и что. С текущими российскими зарплатами, с кризисом, почему не продать видеокурс? Вот. Более того, смотрите: они запускают новые инфопродукты. Вот у них сейчас есть рабочая. Тетрадь огородника, да, то есть вот они сделали продукт. Он у них называется рабочая тетрадь огородника. Это, видимо, знаете, вот как типа достигатора Борисова или что-то такое. Ну, то есть какая-то тетрадка, да, красиво оформленная. Фью, год, видите, там томат, там что-то, то есть, ну, сделали какую-то типографскую вот эту распечатку. Вот, то есть, ну, людям, людям приятно. Вот, не, не грузится у меня, к сожалению, пока что ссылка, я просто посмотреть, сколько стоит. но вы поняли, то есть вот, вот эти направления, ребята, они на самом деле очень-очень сильные. Я бы на вашем месте, я бы на вашем месте, вот, ну, к сожалению, не грузится. осмотровки какие другие ниши. Просто я привел пример огорода, знаете, как такой радикальный очень пример, очень далекий, видимо, от того, чем вы занимаетесь все. Но мне кажется, что это очень прикольный пример. Действительно, люди люди монетизируют, люди зарабатывают. Вот, поэтому э, желаю вам всем найти хорошую нишу, используйте от Google Trends, используйте мутаген используйте голову. Голова здесь самый важный инструмент. Если ее нет, то опять же, повторюсь. Э, Сейчас большой недостаток людей рабочих профессий. Я думаю, что вы легко найдете себе работу уборщиком где-нибудь. Спасибо за просмотр. Удачи вам, удачи. Кстати, вопросы можно в комментариях задавать, да? Можно, можно.